Здорово, у меня вышел новый трек, слушай ВК, ссылка в описании. Талан, я Бомж Джизи, пока я несу чушь, подпишись на канал и поставь лайк. Приятного доброго времени суток еще раз. Сегодня я расскажу про самую прибыльную работу на Аризона RP в 2020 году. Присаживайся поудобнее и погнали. Я вот тут ездил по штату и натыкался на работы. Обошел еще раз все. Ведь с каждым обновлением экономика сервера меняется. И суть в том, что я нашел прибыльную работу, она называется механик. Скажу одно, вам надо быть просто в СТО и успевать все делать. Если онлайн по тысячи то за час вы можете заработать примерно больше 500 тысяч долларов. Ну и как-то так. Вадима промокод и ник регистрации. Это даст тебе еще бонус. Все в описании будет с нами. Спасибо за просмотр. Добра, удачи. Пиши свой коммент. Мне важно это. Менксис. Мне кажется, порой насильно.